Всем доброго дня, с вами Алексей Федорцов И в этом видео поговорим о такой вещи, как выгорание аудитории И поговорим, наверное, все-таки о таргете ВКонтакте Потому что в Яндекс Яндекс.Директе выгорание аудитории тоже есть Но на данный момент оно не совсем актуально Потому что нереально правдоподобно оценить, выгорела она Или это просто Яндекс приколотил ваши охваты к полу и не дает им подняться Поэтому рассмотрим именно таргет ВК Итак, в чем суть? Хочется рассмотреть ситуацию, когда приходит на консультацию ко мне трагетолог, которого в принципе нельзя назвать начинающим, но который уперся в потолок в результативность своих проектов. И когда мы начинаем анализировать, какие стратегии он использует для подготовки аудитории в проекте, то а, оказывается, что в большинстве случаев он использует только теплые и горячие аудитории. Что такое теплые и горячие аудитории? Да? У нас а, есть отличный мануал от Бена Ханта, каким образом его а, ступень, э, ступени Бена Ханта использовать для того, чтобы различить аудитории по теплоте. Да? И те, которые относятся к пятой ступени, это уже горячие клиенты, которые купили, с которыми идет у нас общение. То есть уже клиенты, которые купили. Есть четвертая ступень, которые являются лидами, либо они являются клиентами, либо заинтересованы в подписались да, на наших конкурентов, либо на наше сообщество, если мы говорим о ВКонтакте. То же самое, конечно, можно применять к любой сфере, в любой рекламной деятельности, где работа идет с клиентами, да и не только. Вот. Таким образом, это аудитории самые горячие, они самые хорошие с точки зрения CTR, с точки зрения конверсии в следующий шаг, то есть в льда, да? и в продажу тоже. Но эти аудитории имеют свойство заканчиваться. Почему? Потому что они ограничены, да. Если мы возьмем аудиторию конкурентов и если мы возьмем аудиторию активных, конкурентов, активных подписчиков конкурентов, то их будет неограниченное ну, то есть ограниченное количество. Да? Ну, возьмем как, а, какую-нибудь нишу вот, ну, пример да, из консультации, Это привлечение подписчиков на тему а, обучения на Валберес. Да? А, получается, что активных подписчиков по конкурентам по России и а, Крыму и ближайшему СНГ у нас получается около 3000 тысяч. Но это не что для таргета ВК. Что такое для таргета ВК? Что мы можем э, показаться очень быстро. Да? Практически за полдня всей этой аудитории мы можем показаться. И на этом все закончится. Да? Будут лиды, будут из этих лидов продажи. Но дальше что происходит? Дальше, пускай мы прорабатываем даже повторные касания. Да? Второй, третий, четвертый раз касаемся этой аудитории. Но эта аудитория все равно мала. Что происходит? CTR. CTR сначала зашкаливает, потом начинает падать, потому что заинтересованность к креативам и этой теме аудитории а, снижается то есть мы показываем первый раз второй раз третий раз четвертый раз пятый раз и так далее и все ниже ниже у них реакции и соответственно цена лида растет цена обращения да и соответственно растут вложения в конкретно этот вид аудитории но с этим все понятно как бы в эту аудиторию надо вкладываться и максимум выжимать потому что она максимально горячая но 3000 человек, и она все, пшик, и закончилась. Да? Что необходимо делать? А, и что необходимо делать перед подготовкой проекта, чем мы занимаемся в принципе? По, почему мы, вот, допустим, подготовку проекта, который новый приходит, мы у нас до 3-4 до дней доходит для того, чтобы подготовить а, наш, наше понятие, наше а, внутреннее понятие, карту аудитории. Карта аудитории дает нам понять, какие аудитории вообще в принципе к этому проекту применимы. С учетом того, что некоторые аудитории сейчас вообще на нуле. Допустим, те, которые оказывают реакцию на рекламные кампании, первого касания с ними, а у нас их еще нет. Но все равно в карте аудитории они есть, потому что мы знаем, что придет момент, и будем их использовать. И, и также мы готовим шаблоны рекламных кампаний в рекламном кабинете под них. Вот. А для того, чтобы потом, можно просто их туда добавить и запустить. Вот. И ошибка начинающих, ну и не только начинающих таргетологов, потому что они берут... Те аудитории, которые можно взять, работают с ними, пока они не выгорят, да, вот этот термин выгорание. А дополнительные аудитории, они либо подключают потом, постепенно и разрозненно, не системно, вот. А хорошо вы подготовите эти аудитории, аудитории заранее, хотя бы в качестве, даже не шаблонов в рекламном кабинете, а для того, чтобы они были перед глазами, чтобы следующий этап, следующая итерация была понятна. Вот э, те таргетологи, которые э, работают на профессиональном уровне, они сразу делают э, медиаплан по тем аудиториям, которые уже в наличии, да, которые включают и общие аудитории э, от э, пятой ступени до третьей ступени, и самые холодные аудитории от второй ступени. Первой ступени да потому что они планируют развитие в этом направлении сразу видят и демонстрируют заказчику а, сколько денег он может потратить и прогноз по CTR переходам и в лида. понятное дело что это все информация до запуска в тесте она еще не совсем достоверная но все равно уже можно видеть какой рекламный бюджет необходимо потратить для того чтобы привлечь примерное количество лидов которые нам необходимы по KPI вот. Но если в эту работу еще и включить аудитории, которые, ну, еще не существуют, в принципе, да, аудитории по которые -like, которую мы получаем в процессе работы и так далее, у вас получится огромная разветвленная карта аудиторий, с помощью которых вы сможете масштабироваться уже по просто понятной структуре, да. ну, таким образом действуем мы. Допустим, я проходил несколько обучений, которые были по ВКонтакте, и в некоторых из них... Uh, все было понятно, в некоторых из них uh, было что-то новое. И uh, uh, uh, вот эта вот, uh, работа с картами аудитории максимальной у нас выросла именно из uh, практики плюс наслоение этих uh, uh, обучений, которые uh, проходил лично я. Да? И у нас uh, uh, работа в рекламном кабинете строится именно таким образом. А с карта аудитории первоначально, она является основой. Основой всего для того, чтобы мы начали получать результат. И кроме этого, на входе в проект, когда мы работаем над тем, чтобы понять, какой результат мы можем взять от рынка для заказчика, который является критерием нашего, то есть нашим мерилом, можем ли это сделать мы или нет, в принципе, да, какой объем аудитории. Мы тоже предварительно смотрим, какой объем аудитории, какое количество лидов мы можем дать, на тот бюджет, который есть у заказчика. И не скрою, очень часто мы отказываем, потому что либо бюджет не соответствует тому количеству лидов, которые хочет получить заказчик. Мы, конечно, говорим, что это возможно, либо это невозможно. И потом начинаем с этим работать, если мы ударили по рукам. Да? Но если объем аудитории незначителен, да, и мы на данном этапе, на, фор... на этапе формирования карты аудитории для проекта, понимаем, что а, сделать результат в долгую мы не сможем, потому что это нереально, потому что аудитория мала, да, и чтобы ее нарастить, нужны другие источники. Тогда мы предлагаем альтернативу, допустим, Яндекс.Директ либо Таргет, если там это возможно. Вот, и там это пробуем. Но тут уже становится на этом этапе абсолютно ясно, что именно источник ВКонтакте не годится для этой темы. Вот. Либо он годится, но только как вспомогательный, либо как ретаргетинг да, на основную э, компанию, которая может идти вообще в другой рекламной системе. Ну, конечно, пиксель ВКонтакте страдает по своей как бы, эффективности, да, по сбору э, он не может соперничать ни в коем случае с э, пикселем э, Facebook, запрещенным теперь в России, да, но как бы выбирать нечего, да, и можно использовать ее в качестве ретаргетинга. В этих случаях, когда у нас проекты э, не проходят э, первичную диагностику ВКонтакте, так сказать, тогда можно подключить его для использования в других проектах, но тем не менее он будет использован. Вот, в принципе, в этом, на этом видео хочу закончить, потому что рассмотрели основные моменты, которые я хотел донести. А это именно, что если вы работаете с аудиториями, то вы должны понимать, как их масштабировать. Если их масштабировать нельзя, то, в принципе, проект запускать на какой-то ограниченный срок, чтобы выжечь горячей аудитории, не стоит. Да? Опять же, все зависит от ситуации в бизнесе, его среднего чека и цикла сделки. Если средний чек довольно большой, цикл сделки он приемлемый да, для получения быстрых результатов в ВКонтакте после того, как мы запустимся. Либо мы видим, что аудитория может нараститься в этом сегменте довольно быстро при повышенном спросе. Но это все частные индивидуальные случаи, которые надо рассматривать прямо в детальном приближении. Но вот совет специалистам, которые, если смотрите это видео, да, не берите проекты, в которых вы понимаете, что результат вы сделать долгу не сможете. И совет заказчикам, если вы смотрите это видео, да, не торопитесь вкладывать ВКонтакте, если вам таргетолог говорит, что здесь аудитории не так много, да, и масштабировать ее нельзя будет быстро, да. На этом все. С вами был Алексей Федорцов. До новых видео.